У меня есть полная уверенность в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус. И вне зависимости от каких исходов выборной кампании Россия и Китай будут оставаться именно стратегическими партнерами на длительную историческую перспективу. Ли Юнчао, зампредседателя КНР. 2014 год. В России обширная территория, а в Китае самый трудолюбивые в мире народ. В России большая территория, мало народа, а в Китае, наоборот, большое население, мало земель. А как вы думаете, что это перед вами и что означают эти иероглифы? Не мучайтесь, все просто. Это озеро Байкал. Как это пишется по-китайски, вы видели. Теперь запомните, как произносится. Внимание. И еще раз. Ну, на всякий случай, вот еще и транскрипция. Китайский нам надо всем срочно подтягивать. На этой неделе россияне поставили более 50 тысяч подписей под петицией против китайской экспансии на Байкале. Письмо адресовано Валентине Матвиенко. Сибиряки просят не продавать нашим восточным соседям землю э, и следить э, за тем, что они и как там строят. Уже 10% листвянки – это популярнейший курорт Иркутской области, скуплено гражданами КНР. Екатерина Перевалова о том, как сосед приехал в гости – и остался навсегда. Китайские иероглифы на указателях и вывесках жителей байкальских поселков уже не удивляют. Последние годы интерес граждан КНР к самому глубокому пресноводному озеру мира значительно вырос. Но поток туристов рады не все. Заселяют нас китайцы. Все застроили вокруг. Скупают по дешевке земли и захватывают нас потихонечку без войны. Российское законодательство позволяет иностранцам приобретать в нашей стране землю, кроме сельхозугодий. Только в поселке Листвянка граждане Китая уже купили около 30 участков под индивидуальное жилищное строительство. Вместо домов они строят трехэтажные коттеджи, а потом принимают в них многочисленные делегации туристов, земляков. Работают в таких гостиницах тоже граждане КНР. Зачастую фирма, которая осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, она зарегистрирована тоже в Китае и, соответственно, налоги уплачивает там. Сегодня в Листвянке работают только три легально построенные и зарегистрированные гостиницы на землях, принадлежащих гражданам Китая. Но по наблюдениям жителей, примерно в 10-15 коттеджах, оформленных как жилые дома, туристов принимают за деньги. Сейчас строится еще несколько зданий, но доказать, что это будут гостиницы, чиновники не могут. По нашему законодательству мы никак ничего не можем сделать. Куда бы и ни писала, куда бы мы ни писали. То есть были проверки, проверки приезжают, смотрят на это дело, говорят, мы не можем ничего сделать. Так как этот дом строят. Когда построят вывеску, повешают, тогда мы что-то можем сделать. А на этом месте строить вообще ничего нельзя. Участок, выкупленный гражданкой КНР, попадает в санитарную зону кладбища. Это подтвердил и областной суд. Но пока шли разбирательства, застройщик успел изменить рельеф береговой линии Байкала. Срезал скалу, где были сакральные рисунки древнего человека. Стройка признана незаконной, но продолжается до сих пор. На днях сюда наглянул ОМОН. Силовики задержали нескольких работников. Но на их место тут же пришли новые. Среди них есть и жители самой листвянки. вы знаете, что здесь незаконно строится? Это здание? Да. А? Да. Знаете? Да. А почему участвуете в этом? Будем, мы мы сего... Власти Листянки пытаются с этим бороться, но силы не на их стороне. Прокуратура Якурского района вышла в суд о запрете строительства данных земельных участках. То есть мы, мы пойдем как сторона по делу в качестве третьего лица. То есть, ну, работа ведется, она, конечно, не быстрая. Они быстрее, быстрее строят, чем ведется работа в правом поле. Жители говорят, китайские бизнесмены и туристы уже нанесли ландшафту и природе Байкала колоссальный урон. В некоторых отелях не прокладывают даже канализацию. Все это сливается у них в родник, вы представляете? И затем в Ангару, в Байкал. Вот и все. Этот беспредел нужно заканчивать. Для них урн нету, они покушали, бросили тут же. Ну, подбираем, ходим. И в лесу убираем мусор, вывозим мешками. Ну, а что нам остается делать? А знаю, На свалке жить? Возмущает жители и то, о чем говорят туристы из КНР с гидами. Некоторые заявляют, что раньше Священное озеро было Китайским морем, и сейчас оно временно принадлежит России. Видеооператор Антон Кудрявцев по заказу одной из турфирм несколько раз снимал экскурсии китайских делегаций. На одной из экскурсий я начал туристам из Китая рассказывать о легендах озера Байкала, они меня прервали с таким интересным мнением, что они считают, озеро Байкал принадлежит их государству, их стране. Я, конечно, был удивлен, пытался... Объяснить, убедить, что это историческая ошибка какая-то, на что ГИД мне сказал, что пускай они так считают, главное, что они нам платят деньги. Сейчас в Листвянке ждут нового федерального закона, который урегулирует право покупки и использования Байкальской земли. В начале декабря активисты создали петицию против массовой скупки участков гражданами Китая. Под ней уже подписались больше 52 тысяч человек. Екатерина Перевалова, Галина Сотникова, поселки Никола и Листянка, Иркутская область, ОТР. Для справки, в этом году на Байкал в качестве туристов приехало почти 200 тысяч граждан Китая. Год назад их было почти в пять раз меньше. На Сибири проживает 24 миллиона человек. 24 миллиона человек, а в Китае 1, миллион, 1 миллиард 400 миллионов почти. Так вот, если даже 100 миллионов из Китая уедет и приедут они в Сибирь жить, Китай, по сути, отток этих 100 миллионов не заметит. А мы, просто-напросто, вот, жители Сибири, мы просто растворимся в этой огромной массе китайцев. Мы ни в коем случае не против любой нации, но необходимо четко определить ту грань, где заканчивается дружелюбие и гостеприимство, и где под видом сотрудничества начинается деятельность в ущерб нашим народам России, интересам. Где нас просто тихой сапой начинают выживать с наших земель, как леса зайца из его лыбиной избушки. Вот недавняя нашумевшая новость. Китайская компания заключила договор об аренде 115 тысяч гектаров земли в Забайкальском крае сроком на 49 лет. На 49 ли лет и даже на год, какое они имеют право? Интересы коренного народа защищаются международной декларацией, и даже сама российская власть не имеет права угнетать свой народ, ущемлять интересы коренных жителей России. 115 тысяч гектаров – это больше площади такого государства, как Гонконг. Стоимость одного гектара 250 рублей в год. Практически без оплаты и без боя власти отдали сопредельному государству нашу территорию величиной с другое государство. Всего же в Забайкальском крае, по словам Бориса Миронова, за годы работы Путина китайцам отдано в аренду на 49 лет 4 миллиона гектаров. По информации главы Нерчинско-заводского района Забайкальского края Андрея Сарафанникова в интервью Читару, в собственности района нет земли, которую хотят передать китайцам, все участки находятся в паях. Очевидно, собственниками земельных паев планы передачи их земли китайским инвесторам даже не обсуждали. Видимо, также обстоят дела и в других районах Забайкалья, которые затрагивают соглашение с Китаем. По информации Читару, Магайтуйский район попросту не располагает свободными 50 тысячами гектаров пастбищ, которые были обещаны китайцам. Местные животноводы уже активно используют эти земли. Поголовье крупного рогатого скота и овец здесь одни из лучших по Забайкальскому краю. Получается, что лучшие пастбища для китайцев будут отнимать у русских сельчан. Возможно, именно в преддверии запуска китайского проекта Местных животноводов вынуждают сокращать поголовье скота путем удорожения ветеринарных услуг, задержки выплат по субсидиям, отмены некоторых из них, а также введением обязательного промышленного убоя по требованиям ВТО. Это вопрос не столько к Китаю и его гражданам, сколько к нашему президенту, нашим чиновничьим и бизнес-структурам и их политике. Без их ведомой согласия, без их решений и действий никакая тихая экспансия невозможна. «Давайте требовать учитывать в политических и бизнес-решениях прежде всего интересы народов России, наши с вами, а в противном случае требовать отставки правителей, действующих в интересах иностранных государств. Действия властей несут очевидную угрозу нашей безопасности, и об этом нужно говорить вслух». Активные граждане России обратились к президенту Российской Федерации в Генпрокуратуру с обращением. В нем, в частности, сказано – Передача земель под видом аренды китайским инвесторам способствует заселению нашей страны китайцами, создает реальную угрозу утраты территориальной целостности Российской Федерации, способствует реализации враждебного плана тихой экспансии по заселению и захвату территории нашей страны Китаем. По нашему мнению, сделки о сдаче нашей земли китайцам нарушают права народа России, закрепленные положением частью 1 статьи 9 Конституции России. Земля и другие природные ресурсы – используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Переговоры об аренде земли велись кулуарно. Список участников этих переговоров определялся произвольно, видимо, исходя из личных предпочтений чиновников. Этот стиль проведения сделки больше похож на сговор, чем на управление народным хозяйством в интересах народа. Считаем, что передача российских земель под видом аренды китайским инвесторам это работа в ущерб коренному народу России и в интересах иностранных государств, то есть государственная измена. Передача сельхозземель в аренду китайским инвесторам нарушает запрет на их работу в 200-километровой приграничной зоне. Это прямое попирание законов Российской Федерации.